Пец, Сижу, ржу дома, не могу успокоиться. Чего там?» «Короче, стою сегодня, курю около метро, после универа. Ко мне подходит пацаны, и спрашивает спички. А я как раз утром из дома коробок прихватил, но и ни слова не говоря, вытаскиваю из кармана, протягиваю. Он так смотрит, говорит, зажигалка это удобнее. Я опять же, молча лезу в тот же карман, достаю крикет. Он прикуривает, дает зажигалку, смотрит на меня секунд десять и говорит». Типа в шутку. Какой карман, говорит, удивительный. Чё, что не попросишь? все есть. Небось и конфеты есть. Так я начинаю догадываться. Не поверишь, уже неделю ношу с собой несколько бон-пари. Я молча достаю из того же кармана леденец. Он ошарашенно берет его, его глаза полные ужаса. Пипец, бедняга. После этого я говорю ему, ты потратил все три свои желания. Выкидываю сигарету, разворачиваюсь и ухожу.